Всем привет! Сегодня попробуем еще одну игру с открытым исходным кодом И эта игра называется SuperTuxCard вот. Ее можно скачать под Windows, Mac и Linux Можно скачать, это какие-то гонки, кстати я их ни разу не запускал Но много игр, которые мы вот так вот посмотрим, я ни разу не запускал было бы время, конечно же, позапускал бы, поиграл бы. Ладно, вот у нас э, репозиторий. Сейчас попробуем э, скачать. Скачать. И собрать эту игру. Так, так, так, так. Что нам там? Git, клон. И... И откуда этот демон взялся? Так, сейчас. Еще раз. Вот так вот. Так, планируется. Что у нас тут есть? У нас тут есть документация под Android даже есть. Ага. Brev файл. Это да, это под MacOS. Что это там система Brev? Типа тут как apt-get install, а там, по-моему, Brev. Можно устанавливать. Так, есть make файл. И вроде больше ничего нету. Добро. Надеюсь, надеюсь. Так, что-то надо. Для игры надо NVIDIA GeForce 8 серии или новее. Ну, как бы, не особо прям тут большие требования. А также 1 гигагерц или быстрее. Видеопамяти 512 и 800 мега. Короче, в идеале должен быть еще джойстик с шестью кнопками. О! Так, что у нас скачалось, да, CD, STK, код, LS. так, давайте запустим Midnight Commander, наверное, yeah. build и запустим CMake. CMake, так, ну это гоночки, да, ой-ой-ой, блин, что тут не нашло, что такое, что тебе надо, а ну-ка, где тут, где тут, где тут. Uh, ice connection не found фанта found. что не нашло, что-то я не вижу uh, а вот какой-то blue is yes, yes. а ну-ка что это такое что это такое сейчас посмотрим сейчас посмотрим в этом в синаптике Короче, короче, в репозитории что-то по блюе блю есть, но, но не то, что надо. И вот нашел такой совет. Вот так вот надо сделать, то есть выкачать. Ну, это Bluetooth, да? Это, я так понимаю, для связи с джойстиком, что ли? Зачем Bluetooth? Ну, скорее всего, для связи с каким-то устройством, с помощью которого можно будет управлять. Ну ладно, я делаю вот это. Ну как бы, если этого, это не получится, то вы конечно же этого видео, и не, видео и не увидите. Вот. Так, сейчас докачивается. И попробуем собрать. Сейчас разархивируем. Так. Распаковали. Где тут блюдес? Вот. И что нам надо? Сконфигурить. Ну, все поэтому. Конфигур. Надеюсь. Блин. А ему что надо? Error lib i call требуется, да? Ладно, последняя попытка. Посмотрим в синаптике. В синаптике, ну, как? Можно и установить эту игру. И не париться. Есть, либо айкол какой-то есть. Хорошо. Так, устанавливаем. Ну, это можно было бы сделать из с этого. Так, так, так, так, так. Но ну, решение находить можно, да. В интернетах советую. да, что делать. Сейчас поставим этот и попробуем установить. Ну, это какие-то гонки. Насколько я помню, я где-то видел, да, то там пингвин типа сидит и управляет картом. И все ездят и соревнуются. Так, так, давайте еще раз. Ну-ка, ну-ка. О, нормальды. Мейк. Надо было запускать несколько потоков. Ну ладно, пусть так. Сейчас make пройдет. Ну, reboot я делать не буду, потому что прервется видео. Вот. Так. И make install. Сделаем. Ладно, ставлю на паузу. Так. собралась и я выполнил сюда make install. Теперь, теперь надо вернуться. Вернуться и запустить семейк да что ты будешь делать походу походу все таки надо будет перезагрузиться э -э, ладно попробую потом есть еще видео с короче короче перегрузился а, не помогло в результате помогло вот это суду apt-get install bluetooth dev ну, это э, набор для разработчика, то есть h-файлы, там и библиотеки, ну, там статические обычно или могут быть еще какие-то. Короче, после этого запустил semake, но теперь ругается вот на что. И говорит, либо скачай stk assets, либо либо с этим флагом. Вот я теперь даже не знаю, что делать Давайте попробуем с этим флагом Вот так вот Ну, надеюсь, игра соберется Вот, короче, какие были проблемы, да? Ну, проблема была то, что у меня что-то с блютузом Я, наверное, удалял, либо не доставил Все, так, в принципе, конфигурация прошла Ну, давайте теперь MakeJ10 Попробуем собрать и понеслась сборка. Есть. Соответственно. Что соответственно? Давайте я, наверное, все-таки вот это оставлю. да? То есть будет в описании. Раз, два и три. Три ссылки. Так, может быть тут, кстати, есть вот этот ассет или стк. О, так тут дофига есть стк аддоны. Зависимости. Опачки. Едитор какой-то. Игра, как мы видим, написана на языке C++. На языке C++. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим. Какой-нибудь файлик. О, main. Есть. Я так понимаю, тут все... А, нет, смотрите, Сколько здесь всего? А ну-ка... Main, вот она, Main. И что мы тут видим? Ну, мы видим, да, что под Windows. Ну, короче, это мы и так видели вот здесь: то, что это есть под Windows, Linux и Mac. Так, и что у нас тут? У нас тут идет разбор командной строки. Да, то есть сервак можно запустить либо подключиться, не знаю. Так, довольно-таки немаленькая функция main. Есть, yes. ага, сервер, сервер. Setup, race start. Ехит e минус 3. Короче, короче, короче. <coughs> Что у нас тут со сборкой? ай яй есть даже ворнинги fgets. fgets увидел сишная функция, да? Так, main loop. Это что? Главный цикл какой-то. ну-ка. А ну-ка. А ну main. Ну да, тут мейна нету. Ну, короче, можете поразбираться. Если у нас это сейчас все добро запустится, то... То есть над чем поработать да так ну что там собралось? сто процентов давай-ка давай-ка давай-ка супер тюкс карт есть есть вот у нас бинарник и вот он у нас 16 мегабайт ну давайте попробуем запустить о начинается чё а, чё тебе надо Not found, not found, model, music, короче, э, короче, короче, а что надо? Ему, пох... да, смотрите, ему надо такие директории, как э, дата на два уровня выше, раз, два, дата есть, хорошо, а что не так? А, это все есть. Гуи, да, это все есть. Это он, он сейчас пишет, чего нету. Нету библиотеки, нету models, нету music. Дальше есть replay, я вижу. Дальше нету трек, sfx и т.д. и т.п. Вот так вот, приехали. Приехали. А где это все взять? Я что-то здесь не вижу. Надо... Так, что это у нас такое? Здесь не знаю. Что-то это, это доны какие-то. Это не то. Ладно, я понял. Сейчас буду искать, где это все есть. Короче, все-таки мне кажется, надо вот это вот скачать. И это лежит ну, не на гитхабе, а на SVN, SVN сервере. Короче, надо мне установить install Subware Так, сейчас поставим и склонирую вытяну я еще одну ветку и там, наверное так, смотрите, написано код, дальше дата, данные, да, походу вон там данные вот, я просто собрал код без проверки, а надо было еще еще вот это вот сделать да добро, сейчас у меня установится SVN и продолжим так, SVN установился теперь пробуем э, выполнить эту команду SVN, SO и непосредственно ветку, да да, вон смотрите, треки качаются то, чего не было давайте посмотрим а, треков не было Вот Наш еще должны быть текстуры Лайбрари, модели И музыка да, музыка Треки, треки качаются Смотрите, немало этих треков Ну я так это понимаю ну, Треки, дороги Трассы Так, что я тут еще открыл Что-то я клацал, клацал Я наверное вот эти все ссылки оставлю а вы разберетесь, какая кому нужна. Вот и тут такой комьюнити, и в этом комьюнити комьюнити для программистов, для всяких там артистов, ну, оно не так переводится, блин, ну для всяких там людей, которые что-то там могут, наверное, нарисовать или еще что-нибудь. Фиг его знает. Так, для любого. Репортинг uh, проблем. Так, вот здесь можно с, uh, делать uh, машины, треки, текстуры. Давайте посмотрим, что с треками. Ну, я так понимаю, это довольно-таки популярная игра. Так, так. Вот, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Все расписано. Uh, вы должны прочитать следующие следующие следующие да да чтобы войти короче здесь расписано что как и почему можете в принципе наверное посоздавать этим эти эти помочь в создании машинок текстур и всего такого 3d model гладу white так как создавать 3d модели ух ты Ух ты, а что не используют? Блендер используют. Во! А я его удалял видео, там где рассказывал, как удалять пакеты. Взял и удалил блендер. Теперь я получается, что не смогу что ли попробовать. Надо, надо посмотреть, как устанавливать блендер. Если вам нужно, нужно видео, как устанавливать блендер, то конечно же пишите. Так, короче, долго качает. Я, наверное, нажму на паузу, а потом продолжим. Итак, все скачало. И теперь, и теперь, походу, мне надо это все скопировать вот сюда, дата. И вот это все. Вот это все. Походу, походу в дату. Ну, давайте, F5 скопировал и попробуем запустить супер-супер так супер опачки ребятки запустилась ура поздравляю запустили крутую игру ну пока выглядит симпатично что такое ясно я вот так не люблю вот это все читать может подсоединиться для загрузки донов и всяких апдейтов но не надо Local name, да, вот так вот, так, story, single player, не, смотрите, симпатично, симпатично, Options. так, что у нас в оптионсах, players, онлина, юзер интерфасе, дисплей FPS. давайте, так, графика. А, разрешение давайте наверное full screen не будем делать потому что screen recorder simple recorder так себе это пишет а, так подожди а какие у меня сейчас пропорции где а где а, а что мне блин general graphics так у меня 4 на 3 давайте такую же пропорцию ставим только больше разрешения да 1200 и e -E -E play о, Eply, есть, Кип, оставить это, оставить, нормальды. Так, юзер интерфейсе, контроль, лангуаге. Давайте лангуаги поставим какой-нибудь, чтобы можно было нормально разговаривать. О, белорусском мова есть, нет, нам русский. А где тут яплай? E а как, собственно говоря, не, не, не, не, а где, а e нету что ли? Мне кажется, что он где-то есть, но давайте еще раз. А ну-ка, Enter. О, сразу, о, нормалек. Так, подключаться, профили, графика, это все мы выставили. Давайте попробуем поиграть. Ни разу не запускал эту игру. Смотрите, есть редактор Гран-при, короче. Ну, выглядит симпатично. Смотрите, даже обучение есть. Ай-яй-яй. Ускоряйтесь при помощи. Хорошо. Сейчас, это. секундочку. Так, а как? А uh, WASD не работает. Uh, Работают только вот реально стрелочки. Так, и мы uh, такой пингвин, довольно серьезный, едем. Избегайте бананов или баранов. А, бана, избегайте бананы. Наверное, избегайте... Ах, блин, а как сказать? избегайте бананы или избегайте бананов? Как-то избегайте бананов Как-то не то Это походу надо стрелять Вот я пробел нажал, смотрите и Соберите нитрозаряды Да не вопрос, сейчас я соберу Вот этот нитрозаряд возьму Еще вот, тот мне не надо был вот, вот этот мне надо И вот этот Ну в принципе я сюда хотел просто наверное поехать И глянуть Но ничего интересного нету, заехать не могу Давайте пробелом Что такое, бензин кончился или что Не, ехать дальше не могу а как так? Начать надо где-то вернуться на трассу. Ну, кто-то скажет, да, 2019 год, графика, говно. Ну что ж, бывает и такое. Зато исходники есть. Можно посмотреть, как тут что сделано. Не, когда есть исходники, это очень круто, потому что всегда можно подсмотреть, ну что-то, да, там, а как загрузить модель, да? Вот это уже а, 3D игра, наверное, вторая или какая блин, куда-то я полетел. Когда вы в беде, нажмите Backspace, нажал Backspace, круто, меня спасел орел. Короче, <coughs> давайте я обучение пройду, давайте одиночную игру мне выбрать, на ком я буду ездить. Ага, смотрите, даже есть система. Система какая-то вот типа достижений, да? Я так понимаю, надо пройти. Ну, давайте. А, пофиг, я не знаю, кто это. Любитель, новичок, эксперт, супертакс. Тоже закрыто. Давайте эксперт. Я не эксперт, но давайте эксперт. А, никаких усилителей, только навыки вождения. Карт здесь немало. Я вам скажу. Гран-при. Короче, здесь надо проходить. Остров Вулкана. Число кругов. Давайте один. Давайте один. Давайте сейчас быстренько проеду. И все, и на этом закончим. Итак. Не жмите газ. Блин. Музон даже какой-то есть. Он внизу показывает. Но я его не слышу. И вы его не будете слышать, потому что Simple Recorder не захватывает. Нужно только ABS студии. Ну, ничего, ничего. Сейчас я его догоню и накажу. да? Где тут N? А, у меня один круг. Смотрите, Нидро включил и понеслась. Понеслась. Наверное, здесь. А что это он включает? Такое. Ух ты, блин. Джойстиком, наверное, конечно же, будет лучше. Еще одну нитру. Так, а я впереди? Нет, так, какой впереди? Я он сзади. Но я ж, по-моему, экспертов выбрал, да? Не, ну, в целом, в целом, вроде неплохо, да? Вот так вот чисто посидеть, отвлечься, да, там. Сидишь, сидишь, работаешь, работаешь, потом думаешь, а что бы мне поделать? Зашел пару кругов, проехал и нормалек. И нормалек графика не очень, но она простая, а, вот. Так, я походу <coughs> приеду вторым. Нитро. все, нитра у меня закончилась. Это какая-то лава. Да, кстати, интересно будет посмотреть, это ж открытый исходный код. Соответственно, здесь исходники и модели и всего всего остального. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Собралась Сложности, в принципе, по сборке не было. А, все вроде хорошо. А почему fps я не видел? Сейчас я просто включу, а бы что-нибудь, чтобы посмотреть на FPS. Есть где-то отображение FPS или нет? А, вон, кадров в секунду 61. Ну, здесь, походу, просто ограничено 60 кадрами и все. Ладно, ладно, понял, О, верблюд, давайте верблюда попробуем въехать, Динь, а ему все равно. Так, ладно, ладно, выходим из гонки, ну, на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.